В прошлом выпуске я так увлекся подбором фоточек Пескова, что забыл сообщить вам о знаковом событии в криптовалюте призм. Все дело в том, что эмиссия монеты перевалила за половину, и уже добыто более 3 миллиардов монет. Мы много раз слышали, что это будет переломный момент для монеты, ведь именно сейчас включился гибридный майнинг. Сейчас не буду углубляться на тему, что это и с чем его едят, но если вы попросите в комментариях, то с радостью попытаюсь разузнать у разработчиков всю информацию, по этому поводу, ну или у кого-нибудь приближенного к ним. А вы можете написать в комментариях свои соображения, так сказать пованговать. Изменится ли теперь ситуация в призм, и если да, то в какую сторону, аргументы естественно приветствуются. Также незаслуженно мимо моих выпусков прошел апдейт призм Tool. теперь внизу страницы мы видим карту с отображением количества нот в каждой стране. Также команда продвижения планирует добавить в тул еще немного статистики. Хотя это ничто по сравнению с сервисом, который уже проходит проверку в бета-версии, все той же команды продвижения призм. Ссылки на ресурсы ребят я оставлю в описании. И уже чуть ли не по традиции хочу показать вам еще один рекламный пост криптовалюты призм, на канале чуть ли не в три раза больше, чем из предыдущего выпуска. Не знаю, за чей счет банкет, да оно и к лучшему, ведь с нас денег не берут, тут либо разработчики включились в работу, а может быть и место. Абрамович соизволил поучаствовать в продвижении монеты. Любой из этих вариантов заслуживает уважения, хотя есть и небольшая проблемка. По телеграм-чатам пошли гулять номера кошельков, которые принадлежат мошенникам. Тут мы видим и BTC Alpha, которые по этой информации украли и держат у себя около 40 миллионов монет Призм и Призм Бит. Они также обули все свое комьюнити, а на их кошельках лежит более 21 миллиона Призм, которые они как-то не торопятся вернуть владельцам. Ну и куда же без Мошкина. Этот с виду самый невменяемый строится с камеров сумел побрить народ на 115 миллионов призм, которые лежат на одном кошельке и даже не парамайнятся. В отличие от монет его поддельников, которые мало того, что преступным путем завладели монетами, так еще и разбили их на суммы таким образом, чтобы выкачивать эмиссию системы. Вот так и выходит, что данные особи также и Держателями призм, а любой рост курса делает этих проходимцев чуточку богаче. Так что храните свою криптовалюту только на личных кошельках, а также пишите заявления ментам на тех, кто ее у вас украл, чтобы мошенникам жизнь медом не казалась.